привет друзья ну что соскучились за нами и мы за вами соскучились а кто не соскучился тот зло надо скучать короче это все шутки выпуск у нас сегодня будет нифига не шуточный как вы знаете мы сюда приехали на сан-мартен для того чтобы сделать лодки хул аут или вытащить ее на берег и сделать антифолинг, то есть покрасить антиобразцайкой, снять старую антиобразцайку и сделать нашу лодку просто конфетическую, вот. И об этом будет в сегодняшнем выпуске речь. Приколом Сан-Мартена является то, что все основные бот-ярды находятся во внутреннем водоеме. И чтобы туда зайти Нужно пройти под несколькими мостами, которые будут открываться, с ними связываться, договариваться. И, в общем, вот сейчас у нас выпуск будет о том, как зайти во французскую часть э, Сан-Мартена через голландскую часть, пройти по всем милям, по всем мостам и по всем стрёмным и опасным милям. Я уже говорил. Итак. Что я узнал? Э, здесь на углу, когда я проезжал, я вам уже показывал. Давайте я вам сейчас покажу еще на карте. Э, есть такой э, бот-ярд, который называется Time Out boot Это self-service бот в котором вы все делаете своими руками. Ну, все, естественно, мы своими руками делать не будем, но частично будем. Итак, что я узнал? Берем листочки, берем наши мануалы и давайте рассмотрим, сейчас я вам прочитаю, а, Simpson Bay. А, на вход, а, на проход внутрь есть время 11.30, 15, 16 и 17. Открывается первый бридж. То есть тот бридж, который запускает лодки на голландскую сторону. После этого... В 15.30 нам нужно пройти второй бридж. То есть пройти по каналу, зайти к второму мосту. При этом нам нужно связаться на 12 канале перед заходом и проговорить, что мы идем. Если мы этого не сделаем, то мосты могут вообще не открыть, если мы будем одни. Вот После э, второго моста мы становимся на якорь и ждем до понедельника. То есть все вот эти вот прохождения... Извините, мы будем делать в воскресенье. В понедельник нас в 8.30 встречают э, возле нашего якоринга. И дальше нас начинают вести уже в бот-ярд, который находится на французской стороне. После этого мы поднимаемся. День стоим и через день начинаем делать сэндинг там и что-то там еще. Короче... План намечен. В воскресенье, время X, мы подходим к 14.30, к первому бриджу, о себе заявляем. Естественно, это все мы будем вам показывать. Так, ну вот, мы уже и выползли из маригад Бэй. И наша задача, вот этот край острова, мы его обходим поворачиваем налево обходим вот так вот весь остров весь остров весь остров и где-то вот там вот как раз первый мост куда нам нужно но это уже на голландской стороне нам идти каких-то 8 миль то есть мы даже не будем паруса поднимать так доползем за пару часов нам нужно быть там без чего-то 3 у нас еще времени много а вот внимание мы сейчас проходим увидите вот этот пляж вот это известный махо бич на котором садятся и взлетают самолеты Видео в прошлом о Сан-Мартене я вам показывал. Если сейчас будет кто-то садиться, он будет это делать прямо над нашей мачтой. Здесь есть буи, вот там возле пляжа, которые говорят о том, что в эту территорию нельзя заходить. Потому что это как раз вот зона, где садятся самолеты. А так как мы находимся далеко, у них лесада находится выше, то есть самолеты садятся выше значительно, чем... Наша мачта. А нам вот туда, где стоит этот большой, большой кораблик, мы заходим туда налево. А вот он заходит на посадку. Это он нас обходит просто, получается, мачту обходит. Ничего себе! Вот вам еще один вид на Махо бич. Впереди мы заходим, это город Филипсбург. Там э, на голландской части мы должны будем зайти под мост. Те вот большие здесь красавцы стоят. Сейчас у нас времени... 13.50 нам нужно быть в 15 часов там возле этого Филиппсбурга. я так понимаю, люди уже ждут входа в канал, потому что до начала канала мы стали на якорь. Есть куча лодок просто стоит все очень непонятно то что мы сюда подошли это еще ни о чем не говорит потому что в три часа они открывают мост но скажем для нас это новая процедура мы не знаем вначале выходят оттуда вначале заходят кто еще с нами идет не идет одни мы идем если бы какая-то толпа шла, так еще ладно. А когда ты идешь один, ну, может, еще сейчас соберутся, сейчас только 14.25. Еще время есть. Но, тем не менее, все такое немножечко нервное, потому что это два моста. А, говорят, там, второй могут не открыть или наоборот открыть. В общем, короче, совершенно непонятно нифига. А, поэтому ждем, будем импровизировать по месту. Надеюсь, у нас получится зайти. Народ собирается. Вот эти одни, вот второй. Он еще большой синенький, который тоже стоит, ждет. И еще спереди. Спереди он катамаран стоит, он тоже идет внутрь. Надо вот так вот всем сказать кто заходит ну, по правилам, я так понимаю. Ну, можно, я думаю, и так пропитать. Под вот, цветопор, видишь, под опорами. Марта. А, вижу, да, зеленые. поднимается, да? Ага, да, да. Он его прям вертикально выглядит интересно, да, да, я думаю, вертикально. Ну, так. Интересно, какие-то прикольные такие технологические штуки нас там догоняют башню <laughs> Давай быстрее говорит. Окей, okay, окей. Okay. Плак, Хилфигер. Лайнс 5 Там дальше Лайнес пять. Да, да. класс нравится да, а понятно почему у них получается in-out потому что есть разделение канала да немножечко очкую потому что ну здесь-то мы пройдем понятно а дальше как я не знаю мне говорили что идти вот там где остров там дальше уже опасно но до этого момента типа нормально но я вот хочу вот там вот где остров слева туда прийти там где-то там Что, принцесса мы с тобой доехали сюда да мы добрались ну в прекрасное что? место которое оказалось не так далеко как казалось и не так ужасно Страшно и ужасно как сережа переживал. вот прямо видно дно но ну, здесь глубина правда 3 метра и вот туда в глубину можно было лезть но что-то я решил туда а, все-таки что-то что мне подсказало что туда надо. лезть не надо да. Э, наша осадка здесь достаточно критичная То есть мы будем идти и ползти Пузиком по дну я думаю Ну или около того Ну может там в нескольких местах А так вообще мы смелые Но не, но не очень Поэтому и стали в самом краю А сейчас мы должны отправить Кстати вот посмотрите Какое количество лодок здесь стоит а сейчас мне нужно в бот отправить сообщение И завтра в 8.30 Они нас, нас должны встречать Приехать сюда к нам на Тузике и... Ну что у нас здесь есть? Что у нас там есть? Хаба! Хрусталь и шампань Шампань Итак, я считаю, что эти нервы Которые были у нас сегодня Страчены Страчены э -э Они... Бля... Кто так делает? Французы. Французы. Дикари? Что как это делать? Вот ты один раз сделал и все, ты уже супермен. А до этого ты сидишь и не знаешь, как оно будет, что оно будет. И в этом. Господи. Дина. Что? Да ты все виновата. Так кстати, ты выбирал бутылочку. Да я бутылку выбирала, виновата ты. это понятно. Все? Да, Смотри, так вот. только не в меня. Так, не в Внима меня. Все внимание да, на пробку. Не в меня. <смех> Смотри, розовенькая. Давай, давай, розовеньким <смех> от меня. Итак, мне тут рассказывали, что мы в кадре с детьми бухаем, материмся. Ох. Хорошо, хоть пробка натуральная. А ну, скажите мне что-нибудь про пробку в море. Бухать уже есть, материться еще не было. Давай, давай, наливай. А будет. Итак. Я считаю, что нервы нужно лечить алкоголем. И это прекрасно у меня получается. Диночка. Угу. Ты любишь бухать? Много, ты перестала бухать по утрам. Надо ответить: да или нет. Даже не знаю. Друзья, за вас. Кто? А, вот эта ракета синяя. Красиво. Я думал, ты про вот этот башмачок говоришь. не Нет, тот красивый, блестящий. Зачет. Да, да, мне шикарно, классно. Нравится. Да, Я? on that up, up, up through there which' is this white thing uh -huh, but this one is the, uh, exactly place we need to get yeah this yeah yep yeah. uh, yeah. actually wouldn't go quite that close but we, yeah we're gonna go around here somewhere oh, okay I wouldn't go that close but yeah it did yeah that's basically where we're going okay. so basically way you like through through these boats okay let's go нам приехал пилот, и мы сейчас just Здесь три yeah, so yep. oh. метра глубины почти везде, и здесь а потом кривой канал, в котором можно куда-то ввалиться. Поэтому нужно сейчас быть очень аккуратно. Я буду mm -hmm. медленно идти. Против солнца, Конечно. Мы, короче, проходим мимо лодочек, ползуем. Потихонечку. и да, и вот Но это 2,3 говоришь 2,2. Ну, это 2,1. Но у нас, uh, показывает вообще холод uh, у нас 1,9 точка контакта. Он показывает тебе туда правее. Ой, левее. Like this? Окей. Okay. Yeah. Черт, я нервничаю. Ну сейчас 2,4. Все-таки чуть-чуть увеличиваем. Так там вон видно трава. Нет, да видно, понятно, трава. Что-то я очкою. Не очкую, но я так сто раз делал. Мы как раз очистим киль. Угу. Но я пока все равно иду на очень маленьких оборотах. У нас скорость 1,7. Ползем. Угу. Он тебя показал, видел, да? Мне не, Мне не нравится фраза. Ифет. <как> Вообще, а? а если мы коснемся дна, то ничего страшного Но он же сказал, сказал, что сегодня не такой хороший тайт, как хотелось ну, бы Ну да, потому что сейчас же не тайт, сейчас же не спринт Сейчас оно, в принципе, не сильно меняется В принципе Да-да, как с этим жить? Есть подозрение, что мы встали. Я думаю, что мы встали. Бля. Ну что, остановились. О, смотри. Видно? Вон, от дна Видно. Синквистов. Зато мы стоим. Что теперь делать? Ничего, сейчас едем. Ну, мы сели, но мы сейчас будем отъезжать. Знать бы, куда отъезжать, Сереж, ты знаешь, показал. куда? Ой, это вот видно, где мы, да, порашкрябали вот то? Там Тут опять двое один, Сереж, Строй. Сейчас заедем туда. Показал, что пока мы едем. О, вот наше место это. меньше скорость. Now 2.6. Когда okay. okay. okay. Пиздец. Дикий <laughs> Какая прелесть. Пиздец. 2,7 Можно было дроном пролететь и все посмотреть. А вон кто-то в уза торчит из воды Да, омывается. Мы на, в этот канал заходим. Вот uh -huh. тут к желтому крану, что ли? Ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Now the depth is going down. Just, where'd to go? Right, basically, now that's the Yeah, yeah, but from which side? Смотри, собачки хвостами виляют, гато. Смотри, вот это настоящая улыбака, рыжая. Ага. Он про собак говорит. всем нравится наша подрулька. Oh. Yeah, I did it. We did it. Mm. <laughs> <minimum>. <laughs> <laughs> <laughs> no. no. So what to do now? Turn the engine off.